Колесные погрузчики «Кейс» получили высокие оценки клиентов и технических специалистов за удобный доступ к компонентам двигателя, фильтрам и системе охлаждения. Рассмотрим подробнее модель 1121F. Все компоненты моторного отсека легко доступны с уровня земли. Это позволяет быстро выполнять очистку и сокращает время простое. На то, чтобы поднять капот двигателя с помощью электрического переключателя, у оператора или механика уйдет лишь несколько секунд. Открыв капот, оператор сможет легко и безопасно проверить наиболее важные и простые фильтры, а также уровень жидкостей. Например, Фильтры трансмиссионного масла. Фильтры мостов. Топливный фильтр двигателя. Воздушный фильтр двигателя. Моторное масло. Таким же образом легко получить доступ к двигателю и на моделях меньшего размера, у которых он устанавливается сзади. За несколько секунд можно визуально проверить уровень некоторых важнейших жидкостей, таких как гидравлическое масло, охлаждающая жидкость двигателя, масло в коробке передач. Запатентованная конструкция системы радиаторов в форме куба охлаждения гарантирует отсутствие перекрытия устройства охлаждения и свободную циркуляцию свежего воздуха без перекрытия охлаждающих поверхностей. Все используемые радиаторы установлены на одном уровне на гранях куба. Основными преимуществами такой конструкции являются Гарантированная надежность Повышение эффективности охлаждения и снижение термического воздействия на компоненты, что увеличивает срок их службы. Высокая производительность Удобство очистки и максимальная эффективность теплообмена. Реверсивный вентилятор позволяет с легкостью очищать все радиаторы. Кроме того, в качестве опции предлагается дополнительный фильтр предварительной очистки, который предотвращает попадание частиц тяжелее воздуха в воздушный фильтр двигателя. В моделях меньшего размера от 5.21F до 9,21F, куб охлаждения расположен за кабиной. Двигатель находится в задней части машины, выполняя роль противовеса, что способствует увеличению грузоподъемности. Предлагаемая в качестве опции автоматическая централизованная система обеспечивает смазку всех соединений стрелы и ковша, вала коробки передач, шарнирных соединений и заднего моста с независимой подвеской колес. Бак емкостью 457 литров позволяет избежать ежегодного обслуживания и очистки. Кроме того, не требуется сезонная замена смазки. Любая проблема со смазкой немедленно выявляется, о чем свидетельствует аварийный индикатор красного цвета, установленный в кабине.